Снег идет, снег идет, к белым звездочкам бурани тянутся цветы герани, законный переплет, снег идет, и все смятение, все пускается в полет, черной лестница, ступени, перекрестка поворот, снег идет, снег идет, словно падают не хлопья, а в заплатанном салопе сходит на небосот, словно с видом чудака с верхней лестничной площадки.